Вот. Видно, означает то, что вы э, считаете, что ваш поступок плох. Вы свой поступок оцениваете негативно. Вот. Обратите внимание, что вот эта вот оценка, она может быть разной. То есть вы можете себя оценить позитивно, да, и тогда, это, например, будет гордость. А можете оценить себя негативно, это будет вина. Вот. А, оценка происходит, исходя из мировоззрения, в котором вы живете. Поменяв мировоззрение, оценка меняется. То Есть, есть культуры, да, где, например, убийство – это хорошо, там, убил врага – молодец. Есть культуры, где э, убийство – это плохо, и неважно, кого ты убил. Например, в буддизме даже убийство там, червячка и мухи наказуемо. Да? А, например, мусульмане за убийство врага попадают в рай местный. Ну, то есть, понимаете, что разное мировоззрение, разная оценка. Вот. Вопрос, как бы, какое вы мировоззрение исповедуете. И вот, вот здесь вот уже начинается пробуждение, если вы начинаете понимать, в каком мировоззрении вы живете. Вот. Если вы себя в чем-то вините, значит, ваше мировоззрение, оно деструктивно ну, для вас в данный момент. Потому что адекватная вина, вот чтобы вы понимали, это тогда, когда вы нарушили договоренность и причинили кому-то психологический либо физический ущерб. То есть, если вы не договаривались, вины не может быть. То есть, нет договора, нет вины. Есть, нет ущерба тогда, получается. Вот. То есть получается, что в, в, испытывая чувство вины, вы разворачиваете свою силу на себя же саму и себя как бы ей ударяете. Вот. Такой бах, если такую пощечину. Бах дали. Такую психологическую пощечину, допустим, или там поддыхся дали. Ну, вот. Конечно же, вина это разрушительное чувство. Если вы себя долго вините, вы будете, ну, первое, что терять энергию будете. Вот, то есть вы будете истощаться. Если вы практикуете вину регулярно, вы можете болеть часто даже. Вот, то есть, вот, вот как бы, вот то, что называют психосоматика, да, это как раз-таки и есть, когда ваша же сила разворачивается не, созидание, не на созидание вашего пространства, а на самогнобление. То есть вы себя этой силой бьете. Если, вот, вот это вот то, что про вину надо понимать, а если мы говорим про чувство стыда, это еще хуже. Вы не просто себя бьете, вы от отказываетесь. Либо Да, да, стыд. То есть стыд это отказ, психологический отказ от самого себя. То есть вы считаете, что вы настолько плохи, что вы как бы себя бросаете, отвергаете себя. Вот. Ну и тоже э, получается, что есть некоторое мировоззрение, которому вы не соответствуете, поэтому вы себя отвергаете. Поменяв мировоззрение, стыд уйдет.